Hello, my friend. А под май френд я имею в виду тот, кто подписался. Если ты все до сих пор не подписался на мой канал, то подпишись. Ведь здесь происходит... НИ-ХУ-Я! Если честно, смотря мои старые видео, у меня была реакция типа этого. Пиздец. Ну, как ты видишь, нам то не хватает. Что так... сейчас будет магия монтажа? Если честно, все эти видео, сделанные мной до этого, выглядят в моих глазах, как Ubisoft вид сбоку. Так, ладно, отъедем от темы моих видосов, а сейчас поговорим про произошедшее сегодня. Я и говорю про жопу. И не вот такую жопу, а вот такую волосатую жопу. Встаю, значит, утром, и смотрю в окно. Красотень лепотень, солнце светит. опуская свои глаза вниз. И вижу свой скутер. А дальше с места происшествия. Экстренное включение. Последствия ливня. Вот как так? Кто не понял, при чем здесь дождь? Я объясняю. Земля чуток намокла. И подножка скутера копала в землю. И скутер упал я так и не понял то ли он на дерево то ли он не на дерево упал потому что я там уже не разглядел уже полетел к нему а его уже поставили в то время и из-за падения на скутере образовалась новая трещина вот как так рукожоп скажете вы а я отвечу да пока я делаю этот видос в моих глазах он выглядит вот так но на самом деле это только в моих мечтах а пока что ж Ubisoft вид сбоку. Но вот тут мой видос заканчивается. Пускаю заставочку. И всем пока, до свидос и все остальное. Но для начала скажу, что я все это делал на телефоне. Зачем сказал, не знаю, но довожу до сведения. Подпишись. И лайк поставить не забудь. Ну еще и можешь колокольчик поставить. Увидимся в следующем видео.